Да хватит, я говорю. Да хватит. Это да ты что дура? Маленькие защитники, Кариночки. Корочка классная. Маска. Короче, я нашла тебе девушку. Толстая? Нет. Красивая. Да. Дочь. Да. Пошли. Темненькая и вроде испанка, а может быть мексиканка. Спасибо. Пожалуйста! Ну, милая девушка. А я тут недавно прочитала, что мужчина вот как танцует, так он и с этим занимается. Видимо, обалденно он этим занимается. Все эти случаи, блядь. А, Дэнчи, просто руками Красота Просто красота Ты такой банальный вообще такой предсказуемый Банальный? Заходил. Сейчас будет опять какая-то банальщина Какой-то опять банальщина Тортом в рот тебе И не банальщина Банальный Предсказуемый Видимо, вкусный торт был Ждала? Ну, и дал тоже вот. Что за город вот интересный такой? Держим красоту. Даже не знаю, что это. А, слышите? Деньги есть? Не зря же я занимался 10 лет спортом. Нет. Посаду, блин. И всех разбил бандитов. Танцор, Дава-танцор вот, вот говорил уже, умеет. Братан, у меня для тебя две новости, одна хорошая, другая плохая. Ну и плохой. У нас был В смысле, а хорошая? Твоя бывшая заходила. пирожный просила передать. Настоящий анекдот от Давы. Я ее... и, всем, и всем смешно. Брось, сегодня 18.30, Манчестер на этот с кем играет. Риверпуль. А сказать-то не может, язык коверкает. Слова коверкает. Ливиль пульс Манчестер, надо сегодня 18.30, не пропусти этот матч. А если ставите, то с надежным букмекером 1 х А вот если мы не ставим, то что тогда? По правам клада был 6500, скорее свайпай. Не хотим мы ничего. Смотрим Карину. Слушай, братан, одолжи денег в долг, а? Не, у меня голяк. Да ладно, что, для братишки денег жалко? Ну я же говорю, голяк. Фига у него портмоне горит. Куртку бы не сжёг. Я поняла. Можете одолжить, нет? Да, давай. Да сейчас. <смех> Слушай, Калина, а какие парни тебе нравятся? Мне нравятся парни, которые качаются. На качелях качаются. Чё толку-то от этого? Такую махину и не остановишь. О, катается. Прикольно. Каре. Да. Вам типа говорит. Мам, не сюда? сюда Издеваться над Гошей. Очень здорово, Че. Я думаю, что он оценит. И будет уважать Даву еще больше. Дава певец, актер хороший, танцор и еще парикмахер. Ох, столько, блин, профессий у него освоенных. Никто никого не обнимает. ⁇ мы просто вместе снимаем. Вообще здорово придумано. Быстро, вкусно, а главное, надежно. Это все что? деливер Один XBet. Большие выигрыши. чё -то все не футбол-то, опять нету. Именно в Delivery Club сейчас действует крутая акция от Макдональдса. При заказе от 499 рублей вы получаете один бигмак в подарок бесплатно. Скорее с вайпой. 6500 скидка на все. Вот так. Он Ты че, офигел? Э, бабусы, усмирились. Осторожно, Карина кошка на охоте. Нет, да нет, хочешь хайпа? Готовь бошку Давай, термейся, ты! Ты терм... и будешь стильным, как я. Смотри какие малышки, ну прикольные. Подойди к хочу а что сказать, волосы красивые. Решил познакомиться с девчонками. Привет, девчонки. Ха, парень, е-мое, парень. Ну так хорошенькие волосы. А Димша Путин пользуетесь, да? Нет, пошел. Подкатил. Мама любишь сниматься? Нет, не люблю сниматься. Не люблю, не собираюсь. Не собираешься? Нет. А сейчас ты не смотришь? А вот почему мама не участвует в вайнах у Карины. Какой-то другая тетка не хочет. Да не, не привязалась. Да не привязалась. Что хочешь посмотреть? Вот. <смех> поймала ее, мои, Поймал маму. <смех> <Stories>. <смех> не хочу Всем привет. Смотрим. Мы нашли объяснение, почему так любят Карину. Потому что она... Киану <смех> <смех> <смех> Мы смотрим Карину, потому что самый лучший блогер в Инстаграме. На новый на новый телефон у него. Хильное. Так, сообщаю обстановку. Я уже могу сама чуть-чуть двигаться. Завтра я выложу видос, которого вы ждете. И Ой, все хорошо. Я подумал, что это самое. У меня была пластическая операция, вот она отходит. Может быть, я ошибаюсь. Я нормально, нормально я. А. Ты куда? Я на съемке. Mm. Uh -huh. Давай. <рых> ты что здесь делаешь? Возьми меня на съемке. Тебе домой нужно лечиться. Я не хочу лежать. Возьми меня на съемки. До... Не хочет. СМАК его видео не хочет брать. Домой ты в пижаме сидишь. Смотри, Карин. Какая... А это съемки, на которые Женя не хотел брать Карину. Видела? Со своим новым челленджем. Мини-биг челлендж. А Карине Медведь понравился. Ты посмотрел на неё? Нет! Я всё видела, а ты на неё посмотрел! Да не я! А тебе было бы приятно, я вот так сделала! Мне приятно. Да вы чё, я никуда не смотрел? Мы расстаемся. Зайну не смотрел я никуда, ты чё? Такие классные старые ролики, блин, вот вспоминаю, блин, так здорово. Ты что на нем посмотрел? <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> балдеет, снимают вот эту вещь и балдеет Саня, балдеет. Арина, ты куда идёшь? Чего? Ты же только Знаешь... после путешествий. Все всё, нормально, смотри, фото Все всё отлично. Смотри, о, всё, я готова. Арина, а ты что? И стала ещё красивей. Тоже все. всё? Ну всё, как лучший блогер, а теперь можно лечиться домой. Самый лучший вор, вот мы из-за этого её и смотрим. Самый классный, самый лучший блогер. Шоу продолжается, как поет Фредди Меркури. Свадьба Собчак или похавать Чак Чак? Чак Чак. Переехать в Рязань или переехать в Голубе? Голубь. Снять самый лучший фильм сразу. песню и ты уйдешь, и уйдя меня лишила. Неверно, половину имущества. Поехать в Грецию с Олегом Майами или ну его. Скучать Катю? А это мой езжайте. Гоша. Ник уже снято. Давай, Гоша, шампунь подарим. Иди, Гоша, в торговом центре, в душ. Видимо, все вокруг тоже смеются над Давой и Гоша от ролика его. Быстро говори, Алани или ЦСКА? ЦСКА! Ребята, сегодня в 17-00 важнейший матч Алани против ЦСКА. так в а Гоша сразу угадал, кто же выиграет. Поставите им и выиграет сразу Аланья. 1xbet, а по дал бонус 6500, скорее свайп и регистрируйся. Тоже хочешь? Такие классные собачки, Оли, Оли и Давы, вообще милые-милые, ревнучие. Ну, почиши меня, но ну, ⁇ -мо ⁇ просит, просит прямо. Такие классные собаки, блин, Оли, Бузовый, да вы... Мне нравится.